Лень двигатель прогресса, и потому гитаристы придумали, как себя облегчить жизнь и играть в не просто одной рукой и двумя пальцами, а вообще использовать только один палец. Для этого нам нужно ударить по струнам в том месте, где бы мы хотели взять флажилет. Это можно делать как сразу по нескольким струнам, так и по одной струнке. Какие правила необходимы, чтобы сыграть слэп-флажилеты? Как можно быстрее ударить в гриф и как можно быстрее отпрыгнуть от струны? Палец, с которым вы будете играть флажилеты, должен быть очень и очень расслабленным.